Что, сошла? Нет. Тихо, тихо, тихо. Даже не успел журца Поготовим себе кушать. Пельмешек сейчас наварим. Пельмешки с курицей, с грибами. От канала Девчиша. От канала Девчиша, да. На рыбалке, те же мороженые. Давай, не жадните, давай, давай, давай. Ну потише, чтобы не сильно разлеталось. Хорошо. Хорошо-то. Мы их не сидим. Пока петелька наша стоит. Еще. У нас целый день впереди приехали на сутки. Датчик угарного газа. Сейчас кушать готовим. Сейчас посмотрим, что он нам покажет. О, 008. Это горит у нас просто газовая горелка угарный газ показывай перемешечки чай ну, на термозе есть наши перемешки уже приготовились какой у нас друждычок хороший там козырный А пельмешечки какие пельмешечки ой красота какая хватит хватит да много не наваже о, это мне. О, Ромка налаживает. Давайте пельмешки от канала Дипфишина. Вот такие вот у нас. Красота. Покровка ночью. Сейчас я вот под хорубь лежит, Не засвечивать и не испугать светом. Потихонечку тянет, затягивает. потихонечку набросила а, есть до килограммчика Мы на флюорокарбон ловим, так что потихонечку, не спеша. То, что, что, что такое? Целый день ловил 6 штук щечки такие, грамм по 300-400, по приходилось отпускать их. головой как первая щучка ночью взялась вот хорошо что у меня стоит от ограничителя глубины вот. сработала жерлица потом домотал как надо поставил на место не надо мне ночью сейчас мучиться с глубиной. Вот это хорошая Ночная. Да, это двушечка. То и трешечка. хорошая под трешку. ушла давай давай выходи не нервничай не нервничай да хорошая трешка завидели так ведерочка у меня вот смотрите ведро я его обклеил теплоизолом 6 миллиметров кажется. и вот и на днем я тоже вон там есть так с теплоизолом оно у меня вообще не промерзает даже 20 градусов морозов часа два три вода даже лед не появляется а если еще на крышку тут помучится тому обклеить, то будет вообще классно. Так что, если кому надо, я могу сделать обзорчик, показать, как это делается. Пишите в комментариях. Ну, пока-пока.